5, 4, 3, 2, 1. Биг ад. Ад. Вот и. Watch your step. Soak. Soak your step. Watch your step. Don't move. Watch your step. Soak it. Вперед. Your step? Готовимся лево, надо оба до ковырять оба ковырять Стак. Run away. What's your step. Ребав. your step. Don't move. Живем, живем, живем. обидь моба. Жду, долго живет, добись. Ебаный рот. Ноги. Тем что... Позиционируемся со стороны земли, рэнджи. время смотреть лицом в центр, потом повернуться. Пушим, пушим часть Есть время встать в землю, Потом не бежать сюда. Big add. Add. Round. Watch your step. Add. Health warning. двойные готовимся wow. одновременно Дэмэр штик 2. Перезаду уже, да? Да. Бэр? Инстабэр, пожалуйста. зона больше, чем нарисована. Дэмэр штик 2. Дэмэр штик 2. Мобада бить. Не отходим, не отходим. Босса, босса, босса, босса, босса. У нас двойные лужи. Гига дэ... Выжить, выжить, выжить. Отойти. Демош тик четыре. Три. Два. Три. Два. Проценты Гига. Надо убивать, нет бэров, Нет аж направо на ошибку. Interrupt. Interrupt. Watch your step. In. По если на Да, если неделя. Следующая угу. неделя. На кого лучше прокнул, то следующей неделе. Застанет. Interrupt. Кто делил, вышли. Поделил, вышли. Add. Interrupt. Добить Я босса там не сразу. Пушим, пушим, пушим. Сходите от него, не бойтесь. Все, ранжида и баш. Босса в крест. Кони выводить, чтобы хилы доставать. Нам не надо двигаться, ранжи. Вторые поты, поехали. You... Звезды. Чек, чек, чек, чек, чек. Чек. Звезды. You... Держать танк. Делешка, Инста blink me insta Инста мили давай. blink мили давай избирай алима дабл от воде отводи отводи личный сейв да личный сейв жить манси манси Бер, играем, играем, играем. Домаш, у нас был запас. 10 секунд. Сразу дальше, делаешь, делаешь, Все свои вы что есть мне. Имуны, имуны, имуны, имуны. Вышли. Давайте пацаны. О. О. Бывает. Скажите, что тринька упала. скажите, что тринька упала. ЛУЧШИЕ! ЛУЧШИЕ! Как же вы отыграли? А ты не верил, X. Ебать. Так, скрин сначала. Хотя... Скрин Нет. в клыкарах, только если. Так, скрин, сначала, сначала разролим, потом скрин.